Можем, в принципе, начинать, да, ну, записывать можете особо не напрягаться, тут лучше возьмите смартфон в руки, и э, в основном, потому что работать будем именно с ним, непосредственно. Что взять? В... Смартфон, смартфон. Ага, понятно. Да, потому, потому что Инстаграм — это соцсеть, э, в которой вы будете работать со своего мобильного устройства непосредственно, но она, но она не полная. Сейчас я даю демонстрацию экрана, но у меня что-то вот интернет сегодня подхрамывает. Так, экран мы все видят. Да. Сижу, видят. У Юры сегодня Тебя... тоже не было интернета, и в 4 часа не было занятий у нас тоже. Ага, то у меня, я не знаю, почему-то вот именно мой экран на телефоне подхрамывает. Инстаграм, надеюсь, скачанный у всех? Ну, да, ну, да. Еще к тому раду. Так, смотрите, изначально, что изначально от нас требуется? Сейчас у меня просто чуть запоздание, запозданием телефон реагирует, получается. Ну, сам телефон реагирует нормально, именно вывод на экран. Изначально, смотрите, кто когда что-либо покупал по Инстаграм? И кто вообще представляет, что по Инстаграм можно вести бизнес, приглашать людей, и что это действительно, ну, соцсеть, которая очень популяризируется на данном этапе. То есть это не ВК, не Facebook, например. На данный момент, ну как сказала Юра, первый, конечно, YouTube, потому что, ну действительно, ну шо-шо, YouTube смотрят все. Но на втором месте, пожалуй, идет Инстаграм. То есть потому что сейчас, в принципе, уже каждый живой человек есть в Инстаграм. Ну, по крайней мере, он там зарегистрирован. Но если человек вкусил, как говорится, этот мир. То есть, он уже отсюда просто никогда не выйдет. То есть, и он будет публиковать, публиковать, публиковать. И наблюдать за другими людьми. То есть, тут возможностей предлагается, на самом деле, очень много. Вот хотел бы вам показать просто некоторые страницы для начала. Вот какие даже бизнесы можно продвигать через Инстаграм. Сейчас вот у вас будет запозданием, потому что, я не знаю, у меня проблемы такие небольшие с Интернетом. Вот, например. Вот, например, такого как э, лечебная косметика. Сейчас все увидите. Так, смотрите, первое, вот, например, вот на рабов, э, все здоровой жизни, детек, э, детекс-рецепты, готовые детекс-программы с доставкой. то есть... 27 600 подписчиков. Что они собственно говоря продают? Разные бады, разные такую ерунду. То есть казалось бы где Инстаграм, соцсеть, когда люди привыкли видеть там как говорится губы, селфи, разное такое. То есть но как бы его еще широко очень используют в бизнесе. И вот смотрим, что люди публикуют в данном, на данном этапе публикуют вот смотрите все подряд кроме своего продукта вот например вот песик тут например что делает это все делается для того чтобы их было интересно ну, смотреть то есть постоянно в инстаграм надо постоянно активничать то есть это не объявление в газете которое вы закинули например и ждете пока кто-то откликнется тут за вами должно быть интересно постоянно наблюдать то есть вот такие вот даже вот страницы есть как например вот очень вот мне вот понравилось вот такое если бы жил бы в Киеве, обязательно бы воспользовался. Сейчас покажу вам. Да. Фрукты на дом, Киев. Угу. То есть, смотрите, что предлагают. Вкусный оригинальный подарок, самовывоз. Так вот, адрес есть, лесная слоя. Село Браворов, доставка по Украине. Прошу прощения, кто-то очень назойливает Для заказа директ сайт, все цены тут, например. Ну, вот, пожалуйста, что люди публикуют. Вот можно почитать описание. Сейчас нужно заднем открываться. Мне это сейчас очень большие неудобства на самом деле вызывает. Ну вот тут царя описание. Люди такие активные, детонки Отправить еще такая поставка, а главная новость получить через, ну, в общем, и такое прочее. То есть фрукты продаются тоже. Ну, это, это пищевая продукция. Например, есть даже вот, если у вас даже есть только один товар, а нет полного ассортимента, тоже очень актуально продавать по Инстаграм, например. Вот, например, вот очень хорошая страница, мне вот так понравилась сейчас чуть поподбирал чтобы вам кое -что было хоть что показать сейчас грузится грузится у меня вот на телефоне загрузилась у вас все еще грузится вот пожалуйста смотрим доставка идет по украине и по россии например эта компания торгует чисто с женской спортивной одеждой и вот какие они делают от публикации То есть, если грубо говоря, жена говорит мужу, вот, вот покажет ему вот такую вот картиночку из серии. Вот, вот я хочу вот такую спортивную одежду. Она сфотографирована красиво, девочки хорошо обработана фотография, например, уже гораздо большая вероятность, что ей эта одежда уже достанется. то есть это к тому, что не надо иметь огромный ассортимент, чтобы, например, продвигать что-либо по Инстаграм. В нашем случае мы вот будем.. Наш продукт, который мы предлагаем в Инстаграм, это непосредственно подписка в домингу, ведение бизнеса. Вот я создал такой мини-аккаунт, я его специально без вас не развиваю, чтобы он, как говорится, развивался полностью на ваших глазах. То есть тут сделал пару публикаций и все. С чего следует всем сейчас начать? надо изначально свой аккаунт обычный зарегистрировать как бизнес аккаунт как это сделать у многих он зарегистрирован у некоторых он еще не зарегистрирован у кого он еще не зарегистрирован на данный момент этот аккаунт андрюша можно вопрос да да да конечно значит ты немножечко опередил события, возможно для тех кто уже шарит маленько вот я сейчас взял свой смартфон открываю иконку инстаграм и у меня просто записано инстаграм и здесь истории смотреть все что там все и пошли те Хорошо, которые здорово ага. а я дальше вот посмотреть. того того что показываешь ты я не вижу где где это все, на все все я понял смотрите заходите на свой центральный экран нажимайте на иконку в правом нижнем углу вот видите я курсором сейчас указываю так меня а там есть какая-то ну Нажимайте на Нажим. смартфоне на эту иконку, и у вас получается примерно вот такое вот. Так, сейчас. Так, смотрите, нажимаете на, на иконку, на вот эту правую углу, у вас вот появляется вот такой вот экран. Другого тут просто и быть не может, на самом деле. Вот тут, пригласить в Инстаграм, друзей в Фейсбук, посмотреть, ну, вот это вот сколько у кого друзей, смотреть друзей. И основное, редактировать, просто. У всех это есть. Нету пока, сейчас перезагружаю этот самый смартфон, возможно. общем, вот, смотрите, этого... давайте я буду показывать, потому что мы с таким успехом, но ну, если просто я сейчас буду всех ждать, да. мы, скажем так, и, и за два часа даже не отредактируем профиль. Потом Серега там смонтирует видео ну, и участникам фокус-группы, в принципе, ну всем его выдаст. Да, потому что сегодня висит интернет по черному. Да-да-да, смотрите, нажимаем редактировать профиль. Я, наверное, буду все-таки со смартфона нажимать, все. Потому что с компьютера это ну сильно будет долго. Так, просто буду показывать, что и как. Изначально мы создаем бизнес-аккаунт. Его ключевое отличие будет от основного аккаунта тем, что мы видим статистику в бизнес-аккаунте. Основной аккаунт, обычный аккаунт, статистику не предоставляет. Тем... У кого есть только один аккаунт instagram который ведет его как личный, советую, собственно говоря, его и остановить как личный, то есть его как бизнес-аккаунт не использовать. Так как у вас все равно есть друзья, знакомые, даже за границей там где-то, которым интересно посмотреть, ну, смотреть, наблюдать за вашей жизнью, то есть как привязать аккаунт, я позже покажу. Елизавета, например, Елизавета, и Елена, у них уже должны быть бизнес-аккаунты привязанные, которые так, смотрите, есть у вас, когда вы нажали редактировать профиль, у вас появляется вот такой вот. Попробуйте инструменты Instagram Business. Вот видите, вот это, да? Все видят. видят. У тебя нет, Серег? Ну давайте смотреть на Андрея. Потому... Вот вы нажали редактировать профиль. Сверху вот у вас, вот у меня Андрей Тищенко, потом никнейм Тихон 88, сайт я, естественно, никакой не указывал. Ну, потому что это мой обычный аккаунт, зачем там это все. А, вот нажимаю, сейчас, сейчас синхронизируется экран. ага Попробуйте инструменты Instagram бизнес. Нажимаю я сюда. Что мне высвечивается? Продолжить. Профиль компании продолжить, статистика продолжить и промо-акции продолжить. Ну, собственно говоря, если я сейчас нажму, у меня сделается, ну, давайте создам уже. Если я создаю, уже, в принципе, он там, честно мне не, не помешает, если я Вот. Выбрать страницу. То есть и привязывается он. Ты да, выбрать страницу. А. Но это привязать к страницу. Сейчас, ладно, верну. А, вот последняя привязать к странице Facebook. То есть, ну, любая страница Instagram и Facebook это два совершенно разных государства, но один владелец. То есть один и тот же человек владеет как Instagram, так и Facebook. Это получается, ну как, э, соцсети, которые сопротивляются между собой. У меня еще проблемы на компьютере. Ага. Вот. Получается говорю расширенный поиск. Points. хочет делать публикации, как страница, которым вы управляете. Так, хочет делать которым вы управляете. Так, не сейчас. А, а, ну в принципе все. Что за ерунда? Что и на телефоне интернет медленный. Сейчас еще раз попробуем. Просто нам сейчас надо, самое важное, за сегодня настроить профиль, и к следующему занятию у нас должно быть минимум у каждого хотя бы, ну, по 100, Я 150%. Или только по... у меня. Что? Там висит у всех интернет вообще. Выбрать страницу. Так, Андрей Тищенко, далее. Ну блин, что-то не синхронизируется. Ну в общем вот нажимаете Instagram Business и создаете бизнес аккаунт таким образом. Тут понятно, да, ну, вот этот момент. Вот нажимаете редактировать профиль, попробуйте инструменты Instagram Business, создаете дальше бизнес аккаунт. Потом, когда вы создаете бизнес аккаунт, у вас получается примерно вот такой вот аккаунт, как у меня. Видите, доминанта. То есть, тут уже получается, у нас будет и статистика, и все на свете. Сейчас я это. Угу. Смотрите, теперь основная наша задача – привязать основной аккаунт к бизнес-аккаунту. То есть, чтобы вы могли заходить с одного аккаунта в другой, чтобы вам не надо было каждый раз выходить, заходить, все. Вот тут нажимаете. Сначала выходите, точнее, из аккаунта. Выходите из аккаунта. Вот нажимаю. Увидели, куда я нажал? Да, да. Ага, да, вот нажал на три точки вниз листаете в самый низ. Ну, вот у меня выйти из всех аккаунтов, потому что у меня несколько аккаунтов. Вы нажимаете выйти из аккаунта, выходите из аккаунта и просто создаете новый аккаунт, то есть, который делаете бизнес, то есть, потом, чтобы его привязать, выходите из бизнес аккаунта и заходите снова в свой основной аккаунт. Этот момент понятен. До обратной связи. А у... Да, да, смотрим, мы смотрим. Так, этот момент понятен, в принципе. Потом, чтобы привязать, вот нажимаете, вот видите, где стрелочка. Вот сюда нажимаете на эту стрелочку. И у вас появляется ⁇ Добавить аккаунт ⁇ Нажимаете ⁇ Добавить аккаунт ⁇ Ну, собственно говоря, добавляйте аккаунт. Как вы его зарегистрировали? на номер телефона, на электронный адрес, там, ну, или на имя пользователя, ну как угодно можно, ну и через пароль, соответственно. Пароль смотрите, одинаковый или Ну, ну тут, тут индивидуально. То есть, в принципе, ну как, желательно а вообще разные на самом деле. Ну, сейчас я вам покажу еще, как защитить свой аккаунт от взлома. Это, в принципе, тут не проблема. Тут довольно-таки все надежно сделано и все хорошо. Так, смотрим дальше. Смотрите, нам сейчас, наша задача сейчас настроить аккаунт именно. Получается, заходим мы в эти три точки. Тут очень важные моменты сейчас будут на самом деле. То есть ваш аккаунт не должен быть ни в коем разе закрытым, он должен быть открытым аккаунтом, то есть доступным всем. Так как мы продвигаем бизнес, каждый должен попадать, например, на наш аккаунт абсолютно без проблем, беспрепятственно. Так, смотрим. А, вот первое. Пригласить друзей с Facebook. Вот когда вы создаете аккаунт, у вас сразу не будет ни одного подписчика. Вы нажимаете сюда Пригласить друзей с Facebook. И раз в месяц вы делаете эти телодвижения. То есть Instagram определяет ну, с определенной долей вероятности, какие из ваших друзей на, на Facebook, которых нет еще в Instagram. И вы нажим, нажимаете всех подряд Пригласить, пригласить, пригласить, пригласить. То есть, ну тут не совсем точно это ведется статистика. На самом деле некоторые будут уже в Инстаграм. Но тем, что вы нажмете их пригласить на Facebook, они на Facebook получают оповещение, что такой-то пользователь, ну, ваш бизнес-аккаунт, а ваши друзья наверняка все должны знать о вашем бизнесе. То есть, и они с большой долей вероятности будут подписываться на ваш Инстаграм. То есть, например. Ну, соответственно, если подписываются друзья, то друзья друзей будут видеть, ну, что они тоже подписаны, ну, и тоже могут подписываться на вас тоже. Тем самым будет у вас увеличиться количество подписчиков. Но это все в дальнейшем я вам расскажу, это уже на занятии пятом, как отсеять, например, не целевую аудиторию, как оставить только целевую аудиторию, как отсеять ботов, потому что боты очень сильно влияют на рейтинг аккаунта. Так, смотрите, по поводу пригласить друзей с Facebook, тут ограничений у нас нет, это не фолловинг. Это мы просто приглашаем. Я нажимаю всех подряд. Пригласить, пригласить, пригласить. Ну, вы то же самое делаете только со смартфона. Я делаю это курсором. Ну, и, и всех приглашаете. Тут, ну, количество может быть... А, у меня хотя тут не такое большое количество. Я сейчас всех поприглашаю и все. То есть, тем самым я... То есть, это я не подписываюсь на них. Это их просто приглашают. Так, дальше. Выходим отсюда. Смотрим дальше. Смотрите, еще такой тонкий момент. Новые аккаунты, к новым аккаунтам, Инстаграм относится очень подозрительно. То есть, если вы занимаетесь массовым фолловингом, то есть массовыми подписками, то есть если вы, например, подписываетесь сразу там на 300 человек, на 400 то есть вас просто Инстаграм блокирует. Это не бат то есть он вас, ну, через два-три часа разблокирует. Ну, то есть лучше этим не заниматься. То есть вам все равно придется подписываться, отписываться от других пользователей. Это в любом варианте вы это будете делать, но только ну, чуть дальше расскажу, как это делать. Потом вам нужны первые подписчики. То есть, кто заходит, ну, друзья на Facebook, для подписок уже. Это уже те пользователи, которые ваши друзья на Facebook, но они уже зарегистрированы в Instagram. Ну, вот я смотрю, кто у меня тут. Ну, собственно говоря, вот такое количество людей. Но на всех не тут подписываться нежелательно. Тут, ну, допустим, для таких страниц, которым уже там ну, по полгода, по году, которые уже довольно-таки активные страницы, там по-моему лимит 60 пользователей в час. То есть для молодой страницы это, ну грубо говоря, 60 пользователей в день. Ну, поэтому я делаю, вот, скажем так, десятка-полтора вот, человек. Достаточно будет. А, запрошено. Вот, вот запрошено. это значит закрытый аккаунт. Вот увидели я нажал вот смайлки с Анна Бунистер. И мне выкинуло запрошено. А, увидели, да? Это значит закрытый аккаунт. То есть э, э, я не могу на него подписаться без ведома этого пользователя. Но ну, я отменяю это. Эти люди, в принципе, не нужны. Это не целевая аудитория. Ну, поп подписывался Ну, тут понятно. Ну, то же самое ВКонтакте. То есть, э, ну, тут понятно. А, потом так список лучшие друзья это я вам чуть дальше расскажу фото фото с вами вот нажимайте фото с вами увидели это то есть если кто-то сфотографировался, добавлять автоматически, добавлять вручную. Но я советую ставить ⁇ Добавлять вручную ⁇ То есть, если вас кто-то отметил на фотографии, и вы хотите, чтобы ну, действительно все ваши подписчики видели вас на этой фотографии, то что в их ленте это тоже будет отображаться, кто на вас подписан, то есть вы должны подтвердить эту фотографию. Но бывают же такие фотографии, на которых вы не хотите, чтобы вас там видели, например. То есть, и у вас уже будет спрашивать, вы нажали ⁇ отменить ⁇ и все. То есть. Ну, в принципе, я тут советую добавлять вручную. Именно вот этот момент. Смотрим дальше, что мы имеем. А, так, сох сохраненное, что это у нас? Ага, так, это, это отдельно. А настройки истории? Так. О, вот нажал настройки истории. Смотрите, в Инстаграме есть такая вещь, как сторисы. Это очень интересная такая вещь. Вот смотрите, вот когда вы, грубо говоря, путешествуете по миру, вот вы пьете просто кофе в какой-то ну, прикольной кофейне, там, которая там историческая, например, во Львове там есть такие заведения. Вы не хотите там фотографировать, монтировать фотографию, ну, делать качественную фотографию для выкладки вот этого контента. Вы снимаете одноминутный сторис который хранится в вашей ленте сутки. И все ваши пользователи видят этот сторис, ну, то есть наблюдают за вами, и вас в то же время интересно смотреть. Сторис можно снять как видео, например, как там, ну, там чуть попозже покажу, но с сторисами мы отдельно поработаем. Поэтому смотрите, нажимаете открыть мои сторисы от, ну, я ни от кого их не скрывал, но я не вижу смысла их скрывать, ни от кого. Разрешите ответы на сообщения всем, люди, на время, которых вы. Так, тут понятно, да? Ну, вот создать архив, это так, поделиться, разрешить делиться. Все. То есть вот тут, в принципе, вы ничего не изменяете. То есть, ну, единственное, проследите, очень важно, чтобы только было разрешить ответы на сообщения всем. Так как это бизнес-аккаунт. Так, дальше. А, так, редактировать профиль, что у нас тут. Ну, тут смотрите. Тут ваше имя, это название. Название создаете такое, но тут я сделал на самом деле такую небольшую ошибочку, что сделал уже с пробелом. То есть тут допустим мы сделаем вот так вот тут, вот, отредактируем ее. Пусть будет Доминго. Вот так одна большая буква, все остальные маленькие. И между бизнес уберем пробел. То есть это для того, чтобы у вас было легче искать. То есть, ну, это имя имя пользователя, это не столь важно. Важно вот этот второй первый пункт, это имя. Это тот, по, тот пункт, по которому вас, собственно, будут находить. Ну, сайт сама. Я, кстати, чего его не добавил, даже не могу вам ответить на этот вопрос. То есть это ну, сама актуально добавить. Э, э, так, так самое проще добавить одну ссылку для регистрации идентификатора. Но это будет самое правильно. Ну, не думаю, что это стоит показывать. В принципе, это, это каждый сможет и сам сделать. Ладно, возвращаемся снова к моему экрану и телефону. Так, с сайта сайт вы добавляете свою, ну, ссылку для регистрации. Потом делайте описание. Вот тут тоже интересный момент. А если вы будете делать описание со смартфона, вы не сможете, вот, например, вот, дописали от суда, ну, от досуда, допустим, и снести. Ну, то есть, если вот у вас шоп чтобы не было там некрасивых переносов такого рода это описание надо вам будет делать с компьютера ну это тоже очень достаточно просто это на компьютере открывать открываете instagram свой но на компьютере не полная версия то есть на компьютере нету директа это директ это внутренний мессенджер в инстаграм то есть но ну, описание непосредственно советую делать именно с компьютера вот, допустим вот так раз Ну, как-то так. То есть, ну, со смартфоном ну, вот, вот так не получится сделать. Так, а, ну потом электронный... да да да У кого там фон? Так. Смотрим дальше. Страница с Facebook Club Надеюсь, у всех уже созданы бизнес-страница, о чем Юра говорил в первых фокус-группах. Да. отлично так категория веб-сайт но это не столь важно но это вы выбираете все на фейсбуке личная информация так электронный адрес Вот тут вот интересный момент я не смог ввести свой электронный адрес так как он у меня уже, ну, мой, ну, надо создать будет отдельный электронный адрес под эту страницу, а, так как в Инстаграму я уже зарегистрирован, ну, другой мой аккаунт зарегистрирован под электронным адресом, под моим основным. Так, номер телефона. Вот этот я тоже не стал высвечивать, потому что, ну, это мой рабочий номер телефона. Я там, собственно говоря, написал все очень просто. Номер телефона в шапке заголовка. Вот он, он мой номер, по которому вайбер по которому со мной связаться. И писать в директ Ну, Direct это еще раз повторюсь, это внутренний мессенджер Инстаграма. Ну, а второй тот номер, в принципе, вижу его только я. Так, дальше. Поехали. Так, э, настройки истории, изменить пароли. Э, вот смотрите, чтобы защитить ваш аккаунт от какого-либо взлома, есть такая вещь, дву двуфакторная аутентификация. То есть, ну это довольно-таки интересный фактор, то есть без смс-ки на ваш телефон э, вы в, в свой аккаунт никак не зайдете. Ну, это вроде как защита в Приват 24 и такое. Ну, требовать код безопасности. Можете нажать ⁇ Требовать ⁇ в принципе, без разницы. Ну, я сейчас тоже активирую ее... А, не, я ее не активирую, потому что у меня сейчас этот телефон не при мне, на который этот аккаунт зарегистрирован. Ну, советую ее, в принципе, поставить. Но это сто защита, ну, как 100. 99% защита ваш аккаунт от взлома. А, с этим моментом все понятно, думаю. Так, понравились вам публикации и заблокированные пользователи. Ну, понравились вам публикации. Это те, кому вы, собственно поставили отметки, нравится ну, вот. ну и заблокированные вами пользователи. Ну, пользователи, я думаю, вам понятно, их надо блокировать, которые пишут непристойные вещи и такое прочее. Ну, дай бог, чтобы их было по минимуму А где ты их так. блокируешь? Куда нажимаешь? А -а -а вот в три точки, сейчас покажу, а, внизу в самом есть, сейчас, три точки, а, так, платежи, вот, настройки, а, вот видите, заблокированные пользователи. Да. Собственно говоря, так их и блокировать. Нажимаете на то. Вот, увидели? Ну, а чтобы заблокировать, ну, в принципе, тут тоже ничего сложного. Вот нажимаете, вот где вот вас подписчики Андрей, а, почему у меня заблокированные пользователи, стоит значок ВКонтакте? Перед... Вот идет аут, аутентификация, потом понравившаяся публикация, а дальше заблокированные пользователи, а перед ним стоит значок ВКонтакте. Сейчас посмотрим. Так... Заблокированные пользователи, у меня такого нету, не знаю, ни на одном аккаунте у меня такого не было. Я сейчас пока вот по ходу дела вот, э, тоже смотрю. Ясно. Не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, ну, ВКонтакте у вас значок должен стоять только в одном месте. Это, ну, вот тут, собственно говоря, больше у вас его и быть и не должно. Значит, вы что-то на это нажали. Ну, почему так. я не знаю? я просто вот включила и по ходу дела как ты рассказываешь я смотрю у себя на телефоне то есть вы сейчас создаете аккаунт и у вас получается ну вот, у меня аккаунт. Вот, э, вот как у тебя там э, где у тебя было контакты найдите друзей вконтакте потом аккаунт редактировать да. вот я фото с вами сохраненная там изменить пароль э, понравишься о, понравишься публикации тоже значок появился ну, понравишься публикации, это. Понравился публикации, это те публикации, которым вы ставили лайки, собственно говоря. Тут, ну, все очень просто. Что-то я не поняла. У меня вообще появилось вот значок Facebook, там где аутентификация. Э -э -э. А, это знаете, от чего может зависеть? Просто смотрите, от того, сколько вы находитесь в Instagram, Инстаграм вам может чуть позже обновления присылать свои версии, поэтому ну, наши версии могут несколько отличаться. Если пользователь находится 5 лет в Инстаграме, например, если он 5 лет там, у него, его Инстаграм будет от моего отличаться. Также если я, например, нахожусь полгода, а вы находитесь там две недели, наши Инстаграмы тоже могут отличаться. Там а -а -а. некоторые отличия могут быть. То есть ну у вас может быть просто ну, немного необновленная версия. Так я недавно, вот, вот так... Когда первое занятие было, я себе на, как, на телефон установила, потому что у меня до этого только в компе было. Угу. Это сколько? Ну, месяц где-то, может быть, но ну, чуть больше. Ну, так, да. Причем самое ну, интересное, да, вот так. смотри, я когда включила, а, что-то у меня вообще здесь все поменялось. Ладно, да, Давайте я, в общем, сейчас буду показывать. Давайте вопросы Давайте вопросы оставим на конец, потому что, ну, иначе мы сейчас ну, просто вообще ничего не успеем. Уже 41 Знаешь, минуту что, хорошо, хорошо, с вами болтаем. Ну так, с, с понравилось понравилась. Ну, все понятно, в принципе, да. Так, да. Э, платежи. Э, ну, собственно говоря, тут. Так, сейчас а, даже показать вам здесь платежи понятно да Сейчас, и так, ну это собственно говоря то, ну вот это платежи это вот если вы будете свой аккаунт платно продвигать то есть это ну э, грубо говоря вот это ваши платежи что ну, вы и как оплачивали то есть ну у меня платежи нет потому что ну я не донатил инстаграм непосредственно так, ну в принципе шо, тут больше в принципе тут ничего интересного в настройках в этих и нету. Так, ну добавить аккаунт понятно, да? Э, как, как добавляем на аккаунты? То есть заходим отсюда в эту стрелочку, э, нажимаем добавить и таким образом добавляем э, ну свои аккаунты. Так, смотрите, хорошо вот вы сейчас понимали, я затронул такую тему как сторисы что это вообще такое? Вот если нажму на домик, так, вот у меня появляются пользователи. Вот видите, красные кружочки вокруг них. Это значит, у него есть сторис, и он еще мной не просмотренный. Сторисов можно, в принципе, публиковать энное количество в день. Ну, на самом деле, их ну, вообще желательно публиковать такого количество, чтобы они были смотрибельные. Ну, в принципе, все интересное. Сторис, смотрите, еще такой есть тонкий момент: если вы засняли видео и вы его хотите через неделю закинуть в сторис, тут надо будет вам его закинуть в компьютер и поменять дату этого видео. То есть, так как сторис тоже публикуются только те видео, которые, но ну, заснятые в течение суток и не более того, и хранятся видео в сторисах сутки. Либо еще есть один способ через вот этот мессенджер, вот этот, видите, птичка, вот этот директ. Перекидывайте это видео на свой основной аккаунт. А с основного аккаунта, вот когда вы его уже хотите публиковать, обратным сообщением швыряете на свой бизнес-аккаунт. И можете его, в принципе, публиковать. Ну, что такое сторис? Вот нажимаем. Наталья обозная первая, вот, например. Блин. Сейчас. Что-то... Да, Беда с таким интернетом, я вам в точно не покажу. Но это вы уже уже посмотрите. Все равно, потому что сейчас на звезд будем подписываться, и в любом варианте э, это сама сторисы эти будет. Как публиковать, я сейчас тоже покажу. Угу. Так, сейчас, появляйся экран. Так, смотрите, вот видите, э, внизу домик. В нижней строчке у вас домик. Сверху там, где фотоаппарат. Нажимаете на этот фотоаппарат. Так. Так, ну, собственно говоря. Тут есть несколько вариаций публикации сториса. Вот обычная но вот это вот значок разворота ну на фронтальную камеру это вспышка просто а потом смотрите можно прямой эфир прямой эфир если я не ошибаюсь может длиться где-то порядка получаться то есть знаете, если у вас какое-то праздницу там такого прочее там или какое-то необычное событие там ну например Какое-то бизнес-мероприятие такое, которое вы хотите поделиться с вашими подписчиками, запускаете прямой эфир, и они все наблюдают в прямом эфире. Этот прямой эфир еще сутки сохраняется в Инстаграме. Потом есть вот такой вид сторисов, как бумеранг, очень интересный. Там получается... ну, Блин, опять же, с таким интернетом я вам показать ничего не смогу. Там получается как бы видео такое там по моему порядка 3-4 секунды но совсем короткая и вот как например видели может как девочка крутится по кругу вот постоянно да ну сейчас ну вот я сейчас покажу вот на своем аккаунте вот я со своей дочкой снимал вот на, на основном аккаунте сейчас по -по попробую все-таки загрузить его домучать так сейчас постараемся Интернет вообще мне не нравится сегодня. Ну, вообще последние дни, если честно, мне не нравится. Так, да, и у тебя Серег тоже беда. Ну, потому что я не знаю, ну, я вот, ну вот Елизавета, например, Елена предсказует на простых занятиях, я реально в режиме живого времени без проблем все мог показывать. Это ну, вообще в этом проблем никаких не ощущал. Сейчас же это что вообще какая-то лажа творится. Так, сейчас где тут моя дочка, сторис, сторис, сторис. А, ты, наверное, на бизнес за ее аккаунтом опубликовал. А, так, в это сторис был. Так что... Э, да, не, да, наверное, я не могу. Ну, в общем, смотрите, есть такое в сторисах, ладно, уже коснулся сторисов, давайте уже за них да расскажу. Есть такая вещь, ну, как обратно, суперзум. Что дает суперзум? Вы, получается, начинаете что-то снимать. Сейчас попробуем запустить все-таки. Так, оно. Вот, начинаю снимать суперзум. Непонятно. Но это, в общем, когда вам лучше попробовать поиграться. Потом, когда... смотрите, в общем, сама публикация. Когда вы сняли сторис, нажимаете вот тут, где получатели. То есть, нажимаете получатели, тут отмечаете. Ну, можете, сейчас, лучшие друзья мы дойдем, видите, лучшие друзья и ваша история. Нажимаете ваша история, то есть его, ее видят все пользователи. И нажимаете поделиться. Ну, делиться этим я не буду, потому что смысла я в этом не вижу. Ну, я, наверное, возвращаюсь. Так, потом дальше. Что у нас есть еще интересного в сторисах? А, обратная съемка, то понятно. Ну, так, что такое обратная съемка, я думаю, это все понимают. То есть тут рассказывать никому не надо. Так, что у нас тут дальше нет? Свободные руки. А, сейчас... Что такое свободные руки? Просто раньше, а, поначалу в Инстаграм, чтобы снять видео, а, кстати, видео публикуется, это, я, кстати, раньше над этими каналами заморачивался, я хотел снять свое купание 1 января, а, получается, вот мы с другом начали с пробежки, и я, что-то, что Facebook смог опубликовать, а в Инстаграме это максимум минуты дано. То есть, больше длиной, чем минута, видео не публикуется, только прямой эфир. То есть, для чего я купил сейчас в себе модем. Чтобы я мог ну, в любой точке страны, как говорится, ну, делать прямые эфиры. Так, потом, что тут еще есть интересно Вот эти вот рожицы. Вот смотрите. И, понятно, да? А, не видно да естественно как появился да только ну в общем тут поняли наружиться нажимаете тут разные там ну физиономии такое ну вот очень интересно для записи сторисов например вот нажимаете там например на собачку особенно это сейчас вам должно показать все -таки. Беда, беда, беда. С теми на этом ладно пробуем. Ну как-то так, короче. Да, ну тут много очень вариаций. Тут в принципе, ну там уже поймете, что вам интересно, что вам не интересно. А, там еще возможен такой момент. Вот в этих, так. убираем Тебя. Ничего на меня смотреть. елки палки <смех> так собственно ну вот коснитесь чтобы начать надпись вот первая надпись вторая идет прямой эфир встречают обычные то есть засняли обычный, потом бумеранг, вот бумеранг, суперзум и обратная съемка. Есть вероятность, смотри, какая у вас версия Инстаграма установлена, что вам придется эти приложения скачать отдельно. Ну, собственно, как у меня оно и получилось. У меня получилось вот такая вот ерунда, вот смотрите. Вот видите, сейчас видите на экране, вот у меня бумеранг, вот это все ну, фишки Инстаграма. А потом, в принципе, что основное у нас в Инстаграм это публикации. Что нам, собственно говоря, надо в день делать хотя бы две-три публикации, чтобы мы были интересными. Вот зайдем, вот, например, на какой-то вот топовый канал. Вот мне очень нравится канал вот этого автоблогера. Сейчас, ну, сколько видите. звук, ничего, звук идет, дрожит. Звук от меня от меня. Четко звук идет. А сейчас лучше. Ага, а, ну, сейчас микрофон поближе подъезжает. Смотрите, ну, вот видите, сколько сториза. Вот каждая разделенная полосочка, это его сториз. Кстати, Серег, твой земляк. Автоблогер. А, знаком лично. Ну, вот у него очень... На Ютубе у него просто бомбезный канал. То есть, ну, из... Да, и, кстати, тоже вы, там, в там, в вашей же конторе. То есть, ну, собственно говоря, как-то так. И эти люди, вот они обычно, ну, самые топовые пользователи Инстаграм, они выкладывают, ну, порядка 2-3 публикации в день. Сейчас, сейчас зайду, например, подписки, мои подписки. Вот я, например, сейчас введу у этого парня. Ну, вот, ЗП. Блин, это что за бред? З, ЗП Санек, Александр Куницкий. Ну, посмотрим, ради интереса, сколько у него сегодня публикаций было. То есть, он, обратите внимание, 12,4 12 тысяч подписчиков. На самом деле, это не так много, но его род деятельности, по сути, не требует такого количества подписчиков. Если вот у него на Ютубе глянуть, я уверен, у него там где-то порядка миллиона. Ну, потому что YouTube этот человек непосредственно монетизирует. Но он как бы ничего не продает, поэтому, ну, просто как известная личность, за ним просто наблюдают 12, ну, 12,5 тысяч. Ну вот его публикации, нет, тут, тут он, кстати, не так и много, тут лучше зайти на кого-то типа Могилевской, там такое, там на самом деле вот звезд каждый день вообще обновления идут, в плане фотографий, сторисов, и сторисов, там порядка десятка в день выкладывают, это законно, и снимают все подряд, вот в основном вот как вот, шоу танцуют все там например такое прочее все что за кулисами происходит ну телефонную у них с видеокамерой из рук не выпадает у этих людей И именно поэтому за ними интересно наблюдать то есть если вы оказываетесь в необычном месте вот какой-то красивый ракурс или вы что-то увидели stories можно выложить как фотографию также например там какое-то короткое видео то есть, ну, вариантов на самом деле очень много. Подписать можно каждый сториз. Это, в принципе, это не проблема. Но это более подробно. Уже я на следующем занятии это расскажу, что и как это делать. Ну, там, в принципе, я думаю, там, если чуть поковыряетесь, там и сами разберетесь. Это ничего сложного. Потом, основное, это публикации. Чтобы делать публикации, нажимаете на плюсик. Так грузить зараза так ну собственно говоря тут видов публикации может быть несколько так, самое простое фото первое нажимаете ну, на вот этот вот кружочек и фотографируете но ну, это самый простой вид публикации фото вот, сфотографировали вы потом выбираете например Выбирайте. Ну, тут оттенки, там уже фильтр, там уже сами выберите, тоже уже не важно, на самом деле. Не, ну как, это, это, это важно. Когда мы уже будем заниматься монтажом, ну, вот, я уже тогда расскажу про эти, про эти нюансы. Тут очень, тоже, очень сильно будет зависеть популярность вашего аккаунта от того, насколько вы будете эти фишки применять. Серёжа, Если покажи, вы их... он, дрожит звук сильно, потом Всем остальным слышно или не слышно? Да, вот хорошо, так лучше. В принципе, нормально слышно. Так лучше, да. Вот значит, что-то с наушниками. Так, э, ладно, в общем, нажимаете «Далее», ну и делаете публикацию. Ну, тут, например, подписать ее можно, например, так-то-так-то подписали. Ну, в принципе, все. Вот я вчера, вот Серега, я увидел только что, меня отлайкал, я вчера вот, э, ездил по делам в Харьков, был в гостях у брата. То есть брат готовит пиццу, я ее сфотографировал, выложил. Мы с братом чай пили, я сфотографировал столик для чайной церемонии пиалы, выложил сразу же в Инстаграм, ну и сразу ну, люди как-то на это все реагируют. Но я на самом деле особо не активничаю в том аккаунте, ну вот у меня в связи с некоторыми обстоятельствами времени не было, Но это бог с ним. Ну и поделиться, нажимаете, когда вот последнюю кнопочку вот синим горит у меня, поделиться. И у вас эта фотография появляется в ленте, это один из способов публикации. Потом, в принципе, но вы его будете, на самом деле, крайне редко этот способ применять. Второй способ, который почаще, это галерея. Вот заходите вот сюда, галерея. То есть, тут вариантов тоже несколько. Тут можно и видео публиковать, и фото. Ну, мне очень нравится, например, вот такие вот слайды. С таким интернетом я вам не покажу, как они работают. Но это когда в одной фотографии, три или более фотографий. Странно. Ну, опять же, с трех версии инстаг... А, э, не понял, не должно такого быть. А, у айфонов, да, может быть, по-другому немного. А у тебя айфон, да? Угу. Ну, так же само, как у нас, например, идет Play Market, у тебя App Store, например, идет, в принципе. Ну, смысл такой. Потом галерея, вот этот значок, да-да-да, понятно. Галерея, вот этот значок, который вверху, вы на него нажимаете, чтобы, потому что вот тут у вас в галерее выкидывают все подряд, и то, что вам вайбер швыряли, и все на свете. То есть, вы, например, публикацию делать в основном будете с камеры, поэтому нажимаете камера. То есть, ну, в принципе, и делаете отсюда публикацию. То есть, но самый такой популярный способ и не этот у вас будет. Вот, блин, как все не в тему. Теперь возвращаемся к первому занятию Юры по э, ВКонтакте. Что он сказал? Для нормальной работы ВКонтакте всем пользователям надо будет создать Google таблицы. Потому что мы берем и отписываемся от всех этих страниц, на которые мы подписаны, с которых мы будем брать эти публикации. Было такое дело? Все помнят этот момент. Ну, создавали мы Google таблицы, создавали. Google таблицы. В них, да, вы, да, должны были, в них вы должны были позаносить э, э, именно непосредственно... Сокращалки. Да, сокращалки, да, ну страниц, с которых вы будете, собственно говоря, это все брать. То есть, э, если у вас есть эти страницы, у вас уже существенно экономится время. Ну и, собственно говоря... Мы сейчас хэштегами мы этим всем заниматься не будем, поэтому мы хэштегом мы вообще отдельное занятие уделим хэштегам и описанием. Ну, если у вас есть если это все в Google таблицах выписано, то есть вы уже существенно экономите время. Так, вот заходим. Мы ищем интересный какой-то пост. Так, что, что мы тут видим, интересно? Так, ды -ды -ды -ды -ды -ды. так это гифки. Так, ну тут, по-моему. Так, гифки нам. Можно и гифки, кстати, кидать. Ну, когда есть 5 минут на перекур, ты не куришь, но это но тут чуть не то же. Что... Да, это такое. Нет, это все не то. Это не, не, про... не наша страничка. Фитнес, мотивация, мотив... о, мотивация, бизнес, здорово. В те моменты, когда тебе ничего не хочется. Вот, ну, например, вот хороший, вот, вот, хороший вот такой вот именно. То есть, что вы делаете? Вы нажимаете еще, открыть оригинал, нажимаете сохранить как. Так, вот у меня вот папка Instagram, например. Ну, вот вы вот, ды -ды -ды -ды, переименовываете файл. Это обязательно делайте. Сохраните. Все. Потом делайте публикацию. Ну, можно тут двумя вариантами, но я советую, а, сейчас самое проще показать блин, опять открою Самое проще показать, например, непосредственно с компьютера, но я советую а, закинуть эту картинку на телефон и внутри Инстаграма ее уже обработать. Просто а, с телефона у вас будет больше возможностей. То есть, ну, шнур подсоединяйте к компьютеру, закидывайте получается на телефон все это самое и заходите в инстаграм сейчас показываю О, беда беда беда то есть ну она у вас в галерее появится сразу в, гал в галерее э, эта фотография появится то есть фото другие например или в документы можно а, ну, собственно говоря и заливайте в инстаграм вот например любую фотографию блин сейчас пошагово как бы вам показать я вот не знаю просто это, с таким интернетом а, так любую фотку абсолютно любую сейчас возьмем так Далее. Так, мы ну, выбираете фон тоже без разницы. Далее. А, смотрите, вот тут есть еще момент такой. У вас опаздывает сильно вот экран, то, что вы видите. Интернетом есть невыносимо просто. Смотрите, если, например, у вас есть физическая точка, ну, в частности, вот Юра как планирует открывать, например, ну, физическое место регистрации пользователей Доминго, например. Тут можно нажимать «Добавить место» и указывать вашу локацию то есть на карте. Либо адрес, либо что угодно. А, то есть, ну, нам в данной ситуации это не надо. Можем подписать ее, эту самую картинку, например, ну, я не знаю, там дрель, например, там я не знаю, там, без, без разницы. Э, и публиковать. Ну предварительно еще мой совет э, внести какие-то рисунки, ну, вот вроде как надпись домин, вот как забрендировать саму вот дрель, ну вот, саму картинку, ну, вот здесь где то внести и забрендировать ее. Ну как брендировать, я думаю, все знают, да? Нет. Ну как? Ну вы, вы свою фотографию брендировали, вот? А, да, да. Наклеечка. Да, да, да, да. Ну, в принципе, это делает с каждой фотографией. Ну, и заливать удобнее это все, всего через телефон. А, потом. Беда какая-то. Так, сейчас сбросить. Так, смотрите, на что еще хотел бы обратить внимание. Потому что уже час, и мы вообще ничего не успеваем. С интернетом нервы себе корпус так смотрите вот видите часики значок вот такие вот часики всем, всем видно да, да. да видно. так на часики это архив то есть сторис архив те сторисы которые я публиковал либо я например фотографии могу принудительно засовывать в архив то есть ну вот мои истории, которые я публиковал, например, вот они в архиве. Ну вот как-то так. То есть либо, например, есть вот если у вас, например, вот вы проводите какую-то акцию, допустим, но ну, вот вы там проводите какие-то разыгрываете призы. То есть вы э, делаете ну по-палпу. По, под это например запись то есть запись но ну, например акция длится там не один день сколько хранится stories а акция ну вот у вас на длительность в неделя вы тогда публикуете через этот плюсик видеозапись в основную ленту понятно этот момент да то есть но когда акция закончилась в принципе, эта видеозапись. Тут уже ни к чему получается. В принципе, ни к чему. Вы просто берете ее, нажимаете, например, на картинку. Вот, например, я нажимаю на одну картинку. Так, так, тататам. Так, нажимаю. Сейчас на три точки, на вот эти вот. На три точки. И нажимаю «Архивировать». Ну и все, и она у меня тут пропадает, она у меня попадает в архив. Ну это если я ее хочу сохранить, например, либо просто удаляю. Ну, за, зачастую просто, если, например, вы какие-то акции там повторяете, там, например, что-то такое, например, когда вот у вас будет хорошая колеса подписчиков, вот, например, будет какая-то акция на регистрацию в Доминго. Мы ее сможем как-то использовать. Мы снимаем это короткое видео там на протяжении минуты его монтируем, ну, и, собственно говоря, заливаем их в сторис, и заливаем его, соответственно, в ленту. То есть, чтобы в ленке его видели все. Так, с этим моментом все ясно. А, так, смотрите дальше. А, чтобы у вас, ну, собственно говоря, работа вся вообще начинается в Инстаграм. Ну, некоторые это 100 подписчиков, но мне кажется, хотя бы с 500 подписчиков. То есть, потому что изначально у вас ну, целевой аудитории не будет, в принципе. А, смотрите, в день мой совет публиковать хотя бы делать хотя бы минимум две публикации. То есть, ну, я в принципе самых буду делать, соответственно, ну, чтобы как бы своим примером это все показывать. А, ну, как бы из вас это тоже требует, соответственно. А потом, каким образом мы в первую очередь будем наливать под, под, подписчиков? Через людей, я сказал, ну, через вот эти три точки там, вот, друзья на Facebook, например, это дтп и, и, и, и, и, и, и, и там, с этим, я думаю, все понятно. Есть еще вот, вот такой вот хороший способ. Так, так, так, так, что за беда? Через звезд. Звезды украинской эстрады. Потому что, ну, наша целевая аудитория непосредственно Украина. То есть, в принципе, ну, поэтому нам нужны, нужны украинские звезды. Ну, вот мне очень нравится аккаунт, например. Из украинских звезд. Ну, такой действительно очень классный аккаунт у Ани Лорак, например. Э, очень хороший аккаунт у Могилевской. У Зеленского очень хороший аккаунт. Э, Влад Яма там похуже будет. Ну, в принципе, э, не важно. Э, это ведущая Орел и Решка, забыл ее фамилия Тоже там у нее очень хороший аккаунт. Вот вы нажимаете. Вот тут в, граф, в графе найти. Поиск. И ищите, например, Ани Лорак. Сейчас, ввел две буквы, и меня сразу Ани Лорак выкинуло. О, Анна Морозова тоже очень хороший аккаунт. Так, нажимайте, например, ну, допустим, давайте Ани Лорак. Так, 3,5 миллиона подписчиков. Она подписана на 501 человек. Это, кстати, очень тоже важный момент. Число тех, на кого подписаны вы, но ну, это у нее даже многовато, в принципе. Ну, с учетом, что у нее, в принципе, 3,5 миллиона, это как бы нормально. То есть, ну, желательно, чтобы число ваших подписок, ну, первое время, то ничего страшного, но чтобы оно не переваливало, там, я не знаю, за сотни-три даже. 250-200 человек, этого, в принципе, этого вполне достаточно. То есть, большое количество ваших подпис, подписок, когда вы подписаны на много людей, очень сильно влияют на рейтинг аккаунта, на самом-то деле. А потом, смотрите, что вы делаете? Нажимаете «Подписаться» на нее, подписывайтесь. Так, не понял, так, не, нам этот аккаунт не подходит. Прошу прощения, нам Ани Лорак не совсем подходит. Так, люди, Ани Лорак. А что она мне не подходит? Я не пойму даже, сейчас я гляну. Так. Так, так, Подписчики. Нет, Ани не лорак нам не подходит. Могилевскую сейчас ведем. Сейчас, Могилевская. Значит, надо одну блокировочку нажала просто и все. О! Могилевская подходит, уже вижу. Ну тоже не намного отстает. 548 тысяч, ну как бы отстает. Подписываемся на «Звезду». Сейчас. Потом. У нас появляется вот такая интересная лента, когда мы на нее подписались. И подписываемся порядка 20 пользователей. То есть, ну, вот так подряд, прям на всех. То есть, на кто подписан на нее. Это как бы рекомендованные. Потом, спустя часа три... Ну, три-четыре часа. Подписались, например, на 20 человек, отписались от 15. Потом подписались на 20, отписались от 15. И такую процедуру делаем три раза в день. Но ну, можно с разными звездами. Зеленский, а не Лорак, ну, там сами найдете, может, сами что-то придумаете. Но очень мне нравится, вообще, ну, это российская звезда, но я думаю, тоже там украинских подписчиков достаточно много. Такая, как Ольга Бузова, там у нее тоже замечательный аккаунт в Инстаграм. То есть э, можно использовать звезд спорта, например. Ну вот тоже неплохой вот аккаунт. Я вот посмотрел, вот так недавно заходил. Э, кто может теннисом увлекается, тут знает. Светолина. Элина. Ой. Так, с этим интернетом вообще какая-то беда. Сама первая катерина вот, Светлого. Он тоже 203 тысячи подписчиков. В принципе, прекрасно. Ну и через нее можно, соответственно, тоже черпать аудиторию. Но смотрите, зачастую просто у звезд спорта вот, мы сталкиваемся, сталкиваемся с проблемой. Вот я просто вот э, уже пробовал через них... Э, набивать себе подписчиков. Если мы посмотрим, кто у него подписан. Каролина Возняцкий теннисиста, Костюк Марток, кстати, украинская теннисиста, 15-летняя молодая, Шарапова. Ну, вот, в принципе, тут целевую аудиторию Федерер, Надаль. То есть, ну как бы для нас тут вот целевой аудитории нету. Ну, вот так, собственно говоря, и просматриваем. Ну, самое проще через шоу-бизнеса этим заниматься. То есть, в принципе, таким образом в день у вас будет где-то прибавляться где-то по 20-30 по подписчиков. Но, смотрите, эту процедуру почему надо три раза в день проделывать? Потому что первое время к вам идет нецелевая аудитория. И многие, как знаете, занимаются вот этим фолгоном, просто подписываются на всех подряд. То есть, ну, соответственно, заходить надо еще на страницы звезд, вот этих, писать комментарии. Вот, например, зашли на странице там, Могилевской, там что-то раз, написали, о, прикольно, туда-сюда. Лайкнили какой-то комментарий, допустим, вы уже на себя таким образом обратили внимание. Но, в принципе, все то же самое, что надо делать в ВКонтакте и в Фейсбуке. То есть, ну, ничего лишнего тут, э, в принципе, такого делать не надо. Так, смотрите, э, что, что нам надо сделать в следующей неделе? Чтобы обязательно у каждого из нас было минимум 200 подписчиков составить вот тут, ну тут я еще сам поработаю над заголовком, составить здесь вменяемый заголовок, то есть своей бизнес-странице, ну, сделать аватарку, в принципе, ну, я не знаю, с аватаркой, в принципе, можно и себя публиковать, но я на данный момент себя смысла не вижу публиковать, потому что я продвигаю не себя, я продвигаю в данный момент бизнес. Ну, там, в принципе, каждый может думать по-разному. А, смотрите, еще такой тонкий момент. Вот люди, которые лазят в Инстаграм, которые любят эту соцсеть, действительно любят, которые э, любят все эти смайлики, всякую ерунду вот эту, э, поэтому побольше этого всего лепите. Ваши статусы и все такое прочее. Обязательно поставьте Инстаграм на компьютере, но э, работать в любом варианте вы будете через мобильный. Ну потому что сноски все эти можно делать только на компьютере. На мобильном, ну, оно просто пишет в строчку и все. Там никаких не ни переносов, ничего у вас не получится сделать. Ну, в принципе, как-то так. Таким интернетом я, я не знаю, что тут я еще могу. Сережа, это бизнес аккаунт для 200 подписчиков. Андрей, Андрей. 3, да, да 3. бизнес, бизнес. А, а мне ваш основной аккаунт вообще не интересен. Основной аккаунт можете вести для себя и все, в принципе. Это ну, мне вообще не важно. А, ну, вы же поняли, каким образом. Три раза в день подписываться и отписываться. А, количество, то, что я говорю, не превышайте, потому что, понимаете, чтобы вас не заблокировали, нигде ничего. -то Вас-то разблокируют, но как-то так. Просто зачем оно вам надо, потом полдня или сутки из-за этого, из-за всего терять? Ну я вот ну, в, ну, течень, в течение э, двух недель работала, у меня там 170 человек набралось. Что-то так мало. Ну не каждый день у меня получалось три раза. А, в нем, а я все, понял. Но смотрите, вы, от вас же в чем проблема, если вы не активничаете, от вас же отписываются. И надо постоянно делать какие-то публикации, за вами должно да, быть вот интересно. Да, вот я только день-два пропустила, публикацию не сделала, смотрю, раз на один-два человека меньше стало. Ну это потому что у вас только 170, а если бы у вас было полторы тысячи подписчиков, у вас бы на 10-20 меньше стало. Я Конечно. Смотрите, я, я месяц не заходил в Инстаграм, мой бизнес-аккаунт по, ну, по водонагревательной технике потерял больше, чем полторы тысячи подписчиков. Yes. то есть смотрите и еще звезд шоу-бизнеса советую менять потому что тут тоже получится такая ерунда что вы одних и тех же ж, удаляете например и подписывайтесь на одних и тех же ж. или просто прогнать просто, немножко по, по, вот первых прогнать и потом те которые дальше ну или так например ну или ну, менять звезд можно ради бога ввести в интернете звезды украинское шоу-бизнеса там я не знаю там ну, я же через спортсменов, ну, через некоторых нормально, через футболистов можно работать, что там очень много фановской аудитории. А если вот мы берем, например, теннисистов, например, ну, там вообще аудитории целевой, нам ровным, что там нет. Но я сомневаюсь, что Радже Федереру там интересно будет заходить в Доминго. То есть, ну, или тому же Рафаэлю Надалью, или Маше Шараповой, но это, ну, никак, это не ихняя тема, в принципе. Но, поэтому... Э ну вы ж поняли. Заходим на их страницы, пишем комментарии, ставим лайки там под разными фотографиями.